Всем привет! В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такой замечательный вязаный наборчик, который состоит из метеночек, шапочки и снуда. Есть отдельные видео по вязанию шапочки, снуда и метеночек. Ссылочки смотрите ниже в описании под этим видео. Коротко я хочу сказать, что на данный набор у меня ушло всего два моточка пряжи на Капариж. В принципе, что хочу сказать. Пряжа достаточно мягкая, не колется. Это пряжа для тех, кто любит, скажем так, комфорт и очень любит махер, но так как, скажем так, имеет аллергию на Махерли-Бангору, то вот как раз-таки это вариант для вас. На снут у меня ушло э, чуть больше моточка, и остальная часть со второго моточка ушла пополам на шапочку и на метеночки. Конечно же, кому понравилось, свяжите вместе со мной, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале, всем хорошего настроения, ровных петелек, пока-пока!